Всем привет! Ну что ж, с вами Макс, канал Кэт Сегодня мы будем разбираться с бафом персонажей из Килла Насколько это круто, насколько они стали сильными и так далее. Ну что ж, давайте приступим. Во-первых, первый баф, который мы сразу же понимаем, что действительно баф, это... 120 удачи можно будет сделать персонажем. Это на самом деле реально круто, но я сочувствую тем, кто прокачал уже удачу там за донаты и еще как-то своим килл-кил персонажем. Однако, ну, в принципе, это и их было дело. Они побегали свое время с 120 удачи на Маку, на той же самой Рюка и так далее. Теперь дайте и нам побегать, но уже более длительное время. Ну, а вы это ваша проблема. На самом деле, реально, это крутой баф, что 120 удачи можно сделать как минимум, потому что не нужно будет дополнительно брать каких-то саппортов о, с 120 удачам, и можно будет фармить в мультиплеере, используя топовых персонажей, о, ну, по крайней мере, топового персонажа, об этом чуть позже поговорим, с максимальной удачей для него, и можно будет получать дополнительно еще дроп, и быть полезным для команды. Это реально круто. Ну что ж, давайте приступим к изучению бафов персонажей. Начнем мы с самого низкого э, по уровню э, бафа, и в принципе всему остальному, это Сацуки. Сацуки самый слабейший персонаж в Э, киллокилл. В принципе, таким же она и останется. Однако, она стала немножечко полезнее. То есть у... Она стала ближе к Рою. Почему ближе к Рою? Сейчас мы это все увидим. Ну, во-первых, давайте начнем с низов. Скилл. Бакузан. Э, довольно неплохой скилл. У него на данный момент 2200 брейка и 8 секунд колдаун, но станет 6 секунд и 2500 брейка. Немножечко усилили брейк. Сократили время для отката скилла. Круто. Это реально круто. Она будет быстрее брейкать противника. С артом, в принципе, ничего не поменяли. Он остался таким же, какой он был. И, в принципе, не нужно было ничего менять. Он и так хорош. Тем более, чуть позже я вам объясню, почему его не стоило было менять. Далее, True Арт. Труар, то, в принципе, бафнули. бафнули. Однако, сейчас объясню как. Во-первых, все мы видим, что разница на 10 тысяч процентов у модификатора урона явной такой отличительной особенностью является между двумя версиями персонажей. Однако, самое интересное начинается со второй строчки. Высокий шанс нанести раньше просто заморозку, а сейчас будет ультимейт заморозку. Что такое ультимейт заморозка? Ультимейт заморозка это заморозка, при которой все твои союзники, вплоть до твоего персонажа, естественно, будут наносить 100% крит шанса по противнику. То есть 100% критоваль будет по противнику, который под заморозку попал. Это реально круто. Это реально круто и увеличивает, грубо говоря, с некоторой вероятностью крит шанс на 100% для всей команды. Это уже интересно. Однако... Следующая строчка увеличивает статусный резист на 100% только на себя, к сожалению, а мы ожидали, ну, по крайней мере, я точно ожидал, что ей хотя бы сделают для всех союзников, и тогда было бы круто. Ее можно было бы попробовать использовать на 26 этаже, и можно было бы там брейкать постоянно и так далее, и так далее, и так далее. Но они решили, что для этого персонажа самое личное, так сказать, Увеличение статусного резиста получше будет Ну, хорошо, в принципе Давайте теперь ближе к изучению подойдем А именно, то, что я себе записал Первое 250 статов к базовым характеристикам Как мы это получаем? Ну, прокачали 120 удачи Получили себе по 250 статов к базовым характеристикам При, при прокачке статов от удачи Это круто Второй крест в принципе, какой крест ей можно поставить? Можно поставить ей на атаку, потому что у нее модификатор урона повысился. Можно ей поставить на брейк. И, в принципе, эти два креста будут ну, неплохо себя показывать на персонажа. Остальные кресты по желанию. по желанию. Далее. Ну, плюс 120 удачи. Это просто приятный бонус, что вы сможете там использовать этого персонажа в мультиплеере и получать поболее бафов, так сказать, по более дропов от удачи. Следующее это 50 тысяч модификатор урона, плюс ультимейт фриз. Просто неплохо. Не сказал бы, что прям вау какой контент, но неплохо. Возможно в будущем ультимейт фриз будет одной из основополагающих для прохождения каких-то боссов, и тогда может быть она заиграет другими красками. Однако сейчас она чисто брейкер и даже саппорт не может Реализовать Ну, саппортостого Не сможет реализовать Поэтому Пока что просто как Типа небольшой урон Ну, посмотрим потом, какой урон у нее получится Возможно, на рейдах она будет Ой-ой-ой, как много наносить урона Потому что там есть дракон Который получает увеличение по себе урона В зависимости от того, сколько брейк ты нанес И она, в принципе, будет неплохим дамагером Только на этом боссе Мне так кажется Далее Но это нужно будет протестить 2500 брейк с э, откатом в 6 секунд Очень даже неплохо Но это мы уже говорили А теперь Бакузан Перейдем к Бакузану Бакузан э, Снаряжение, которое бафнули довольно очень сильно Во-первых, откат стал 40 секунд Раньше был 50 На целых 10 секунд сократили Это реально круто А также увеличили в 3 раза Брейк то есть на 75% Стало, а раньше было 30, или 25 Тут точно не помню, по-моему 25 аж даже И это реально очень круто Поэтому Сейчас смотрим, что изменяется В данном персонаже Сацуки Она с арта, как мы уже запомнили Делает то же самое Да и в принципе с арта Разве что последнюю строчку можно убрать Делает то же самое, что Рой Вот реально, один в один Ультимейт фриз и урон Реально Просто побольше модификатор урона Побольше брейка Ну, в принципе, неплохо С Бакузеном арт у нее будет следующее Делать, при условии, что Скилл противника Арт противника будет использоваться Арт брейк равен 4000 Умножаем на 250 Потому что во время действий Противника мы это делаем Плюс 75% от Бакузана снаряжения, умножаем на 4000, потому что нам нужно узнать, сколько добавляется 75% вот этих вот. Плюс 25, ой, 20% от пассивки, умножаемое на 4000. Это все складывается и получается 13800 брейка за 1 арт, или же 27600 арт с двух артов. То есть, грубо говоря, мы за два арта во время действия э, скилла противника сможем его брейкнуть. Ну, я думаю, что на целых почти 30 тысяч брейка это реально. Особенно, если использовать еще дополнительные какие-нибудь снаряжения по типу Киона, какого-нибудь ножа Асирпы, того же самого скилла Асирпы, вернее не скилла, а арта Асирпы. Тут реально очень много получится. Ну или же <смех> просто <смех> радоваться тому, что у нас столько брейка получится Это реально крутой брейк э -э Советую пользоваться иногда Возможно, возможно, она чуть-чуть повысится по рангу В целом ей нужен бакузан для хорошей работы Это теперь однозначное снаряжение, которое ей точно нужно, чтобы она была повыше тира э -э В тирлисте, скорее всего, я напишу про это Это реально круто Далее, перейдем к следующему персонажу. Это Рюко. Рюко. Давайте перейдем сначала в игру, посмотрим на ее саму. Рюкка, Рюка, Рюка. Рюка Рюко у меня, по-моему, full LB. М -м -м. Как она выглядит? Вот она. Да, все верно. Она у меня full LB. Давайте посмотрим, что у нее изменилось. Э -э Брейк на скеле не поменялся, кулдаун такой же. Э -э увеличивается. BE Output, output. Со скилла на... С 50 до 80% Это реально круто Это реально круто Можно использовать это для того, чтобы наполнять себе, так сказать, ардеч. В принципе, шарики... Чем больше шариков, тем лучше Далее С арта С арта, в принципе, ничего не поменялось вообще А, нет, однако нет, поменялось 16 секунд стало было 12 секунд. В принципе, увеличение на 4 секунды действия арта, то есть получается плюс 200 атаки и ускорение скилл кулдауна на 100 на 4 секунды дополнительно, это реально круто. Это реально круто, потому что э, иногда мы могли не успеть набрать true арт после использования арта для того, чтобы нормально брейкнуть. Но сейчас этого проблемы не будет. 4 секунд вполне хватит для того, чтобы успеть набрать это количество недостающее. Поэтому баф чувствуется. Далее. 55 тысяч процентов у нас становится на ее Труарте, а было 40 тысяч. В принципе, на 15 тысяч процентов урон повышается. Это довольно много. Плюс, при условии, что она еще будет наносить урон на 200%, и плюс 200 атаки еще, во время брейка она будет просто зверствовать по противнику. Однако, больше ничего особо не поменялось. Давайте посмотрим, что я ей записал. Я записал ей не все, однако сейчас об этом поговорим поподробнее. Uh, собственно, 250 статов к базовым характеристикам То есть будет еще больше урона во время брейка и не только Второй крест, который можно поставить и на крит урон, к примеру Либо же на ну, атака плюс крит урон есть Я советую ставить вот такую вот комбинацию 120 удачи Просто для нюков там и так далее Каких-нибудь uh, неплохо Реально неплохо ее можно будет использовать Конкретно так, при условии, что у нее еще хорошие uh, слоты Физический 5-звездочный, деф 5, 5 и 4 звездочный. физический. Это довольно неплохо. 55 тысяч процентов мы об этом уже поговорили. Скилл действует подольше, так сказать, потому что 80 процентов у него. Ну и арт будет еще давать на целых 4 секунды больше. Благодаря бафу удачи будет сильно бить в брейке. Остальное, в принципе, осталось на том же уровне. Можно считать, что почти не изменили. Хотя, это нужно будет посмотреть, насколько больше урона она будет наносить. Мне кажется, что она теперь должна наносить, эм, ну, хотя бы лямов 3 в брейке. Не меньше. Это без условий, что ей нужно какое-то дополнительное снаряжение на увеличение урона. и просто с... Увеличением атаки, увеличением урона и модификатором урона, который у нее есть. Я считаю, что она должна наносить 3 миллиона. Потом посмотрим. Следующий персонаж это Мако. Наш год тир. Переходим в нашего персонажа. Все мы ее обожаем, все мы ее хотим. И давайте посмотрим, что у нее поменялось. Ну, в принципе поменялось. Следующая. Сократили на одну секунду действие отката скилла, неплохо, было 9 секунд, стало 8. Далее поменялось увеличение дамага от скилла, то есть 1800 стало, было 1400. Не сказал бы, что прям шикарный баф, но для скилла сойдет. Далее, арт. Арт у нас бафнули по урону, 16000% теперь у нас, а было 14400. Еще сделали до 150, повысили процентов на 10 секунд, на 10 секунд, откат скилл кулдауна, это реально круто, типа, ускорить, ускорить ее откат скилла, ну, дело стоящее, при условии, что она скилла себе артген восстанавливает, типа, по 5 в, в течение 2-3 секунд получается у нее теперь... С учетом 150%. Ну, это реально теперь прикольно. Ну, и True у нее ничего не поменялось. 4 в секунду, 4 в секунду. 15 секунд, 15 секунд. Art 80, 80. 350 отхила, 350 отхила. Ну, это было бы и забавно, если бы они поменяли бы что-то в труарте, Потому что куда еще бафать этого персонажа? Переходим к страничке, где я... Оценку персонажу Приблизительную делал Ну, 250 статов полезно Очень полезно для, мне, для нее Она будет э, Повыживаемее, так сказать Ну, чаще будет ее э, Сложнее убить, чем В других ситуациях каких-нибудь И плюс 250 процентов Ой, плюс 250 стат... Характеристик ХП, к примеру То тому же самому Неплохо э, Плюс второй крест Имба Ибо, сразу говорю, ставьте любой, который вы захотите, на skill кулдаун, на, э, на хп, на защиту, на сопротивление чему-то. Э, потому что первый у вас всегда должен стоять на скорость отката снаряжения. А дальше вы уже сами, любой, просто ставите, какой вы захотите. Атаку, в принципе, разве что ей не советую ставить, потому что она не аттачит, а все остальное, в принципе, ей подойдет. По крайней мере, можно. Поставить Для каких целей? Ну, я думаю, вы сами придумаете. 150% скилл кулдаун даун и 16 тысяч процентов дамага. Неплохо буст, но мне кажется, все равно типа слабовато. 8 секунд делим на 150%, это примерно 2-3 секунды колдауна арта. 5 артов в 2-3 секунды, ну, сойдет. Хотя при условии, что вы можете забывать на нажимать на скилл, можно сказать, что не почувствуете вы эту разницу, типа 9 секунд было раньше и 120%, ну примерно 3-4 секунды было, и вы тоже, я думаю, не всегда нажимали на скилл, типа как я нервный вот этот вот, тык-тык-тык-тык, вряд ли вы так делаете, но если вы так делаете, то значит вы почувствуете изменения. В целом, она все, все равно не может стать выше Гаттира, поэтому тут изменения ее... Можно было даже оставить ее такой же, какая она была в целом. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч. Надеюсь, вам понравились бафы наших персонажей. Пишите в комментариях, какой баф персонажа вам больше всего понравился. С вами был, как всегда, я, Макс. До новых встреч. Пока!